я хочу рассказать общественности. 2 июня мой офис находится недалеко возле гос. администрации. Прилетело два самолета. В это время я свою сотрудницу должна была послать в облгосадминистрацию в региональное отделение фонда дэш мы працюем. В администрации находились все органы, центральных органов власти. Там никаких не было сепаратистов. 2 июня город работал Местные органы власти работали и так далее. Чей, Чей власти? Власти украинской. Да, да, да, да. Другой? Другой? Подождите будьте, Подождите, будьте толерантны, выслушайте. А вы тут надряхиваете про банк. вам про Это заступник Лаврова. Натряхивать тут не да надо, ой, вы распаковываете. А СБУ когда захватили у вас, расскажите, И автоматчики. Из... А СБУ когда захватили? Погранотряд когда штурмовали? Я расскажите про штурм погранотряда. Погранотряд, Луганский, Луганский, а я вам про погранотряд говорю, мир, мир, про СБУ да. говорю. А там сидели террористы, их требовало расстрелять давно. Что вы говорите? Ракету попали. Вот где сидели террористы. до них ходили ваши мирные граждане. Той буде будет укрываться здесь, с разом с этими террористами и мирными гражданами, которые им помогали? Тисячу мы постреляем цих этих террористов, чтобы знали и все, кто им помогал. Так, поселки, гидения, которые помогают террористам на нашей земле, на нашей украинской земле, а этого мы не допустим. Что ты в Киев, что ты там не сидишь? Идите в Москву рассказывать. В Россию, Россию звезду. В Москве нужно рассказывать, что нужно мир, чтобы знали. Говори к Котлеру, что надо мир. Россия. Чем адрена вокзала России? Чем адрена вокзала России? Чем адрена вокзал России? Чем, вокзал России. Чем, вокзал России. Чем вокзал... Правильно. Вы думаете, вы на Донбассе читаете? Все, что мы знаем. Мы Мы знаем оправку. Мы знаем. Мы знаем. Мы знаем. Мы знаем. Мы знаем. Ганьба знаем. Мы знаем. Еще раз назовите себя. Елена Петровна, Помиление. я живу в Луганске. Я приехала 3 июня, вынуждена была приехать сюда, потому что э, мы. Офис, который находится возле облах администрации. Погибли люди. Разбомбили. Разбомбили квартиру. Это делает украинская армия. Нам не нужно... Мы находимся здесь, не видеть что? там. Что Я еще раз говорю. Украинская армия. Украинская армия. армия убивает детей. Сегодня она остановит нас, у нас Денукович, убивал детей. У нас, нас Денукович, До меня него. приехали родители. ты назад в Донецк. Чеченцы ходите, на это украинская армия. массовой информации. Будьте объективны. Я сюда пришла, я объясняю. Когда я прочитала в интернете, просто поддержать журналиста, отсылку. вам заплатили? Котсу, которого, которого сейчас гнобят. за то, плотили, что а не он, не э, Я читаю это в интернете. За то, что он вам заплатили деньги, вы отрабатываете деньги. Это вы здесь за деньги. Потому что вы все работаете. Мы знаем, вами Я хочу, чтобы это произошло. Мы с вами управляем. Мы с вами Шихотки. Я вас убью, если вас... вы та россказь, чтобы знали. И вашу бы знали, знали. потому вас покров что? Потому да, мы молились ради. Зайдите уже! Потому вы проклятии, вы проклятии, про российская завоза. Что вы здесь забыли? Если вам так ненавистно Украину, на... это моя Украина, она ненавистна вам, потому что у вас принцип. Вместо врага всем да. мы, Украинцев... мы ненавидим, а мы Украинцев. все клювим. Враг вы, да, Украины. Есть, да. Вы враги Украины. Я, я ваш враг, враг признаю.